С интересом на даже языка. Например, на сахар по украински цукор, а по немецкий дер терцукор. Конечно, некоторые дер существуют, но в основном... Приказ глазит. За каждого убитого и немца будут немедленно расстреляны первые попавшиеся десять местных солдат или жить Совершенно справедливо.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 Я считаю, что гораздо проще назначить туда германского генерала-губернатора. Не сразу, генерал. Не сразу. Весь присутствует иностранные журналисты, и германское командование считает, что было бы очень хорошо, если бы их приветствовала делегация хлеборобов. Какое упущение. Что ждет? Не беспокойтесь, сейчас организм. Извините за беспокойство, может, вы знаете, где нам найти, как у него нигде зла. главный. Скажите, будьте добры, может, вы знаете. Вот, чтобы найти этого нигде, и Саши, его будешь убать. Скажите, пожалуйста, может, вы знаете, где нам найти? Фу! Что за народ Мы идем, куда ваши погродье? Куда? идем. Ваши Куда вы нас ведете? Может, может, и О, думай, а то забудешь все. О, забуду. Вы думали тоже. Скорей, скорей, скорей. Делегация хлеборобу просит германское командование принять ее. Просите делегацию, капитан. Давай, давай. давай. Так вот, Украинских хлеборобы приветствуют германскую армию. Они очень рады видеть вас на Украине, просят вас восстановить и собственность и от всего сердца принять хлеб соль. И от чистого сердца принять хлеб соль. Надо. Да. Это правда меньше, чем 1 миллион тонн. Передача Лавровым что немецкого командования стрельцов, все от него зависящий, чтобы навести на Украине порядок и восстановить частный собственность. Ага. Очень приятно. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 Хоришка, хлеб забрали, а вместо денег расписки. А вместо денег расписки. Что вы смыкаете? Смыкаете, смыка. смыка, смыка так вот, мы, Хоришковский, и просим вас, установите ваше высокоблагородие собственность. Уплатите парадистов. Уплатите. Так вы, значит, надеемся ваше благородие? Evet! Дай Бог, убежал. Да не убежал он. Вон он идет. голову опустил. Ага. Идёшь, кузнец. Идёшь, Спасибо вам. Она говорит, что по доносу попа, немцы хотели на этой липе бедняков повесить. Да, да, да, да, да, да, да, да. А скажите, люди, вы еще Бога веруете? Вируемо. Как же без Бога? Вот так, чтобы церковь не пустувала. Плохо. Ну что ж, придется тогда другого попа искать. А что же делать? с Ольховка!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 Стаб германского командования намерен дать вам чрезвычайно серьезное задание. За этой целью вам придется на длительное время расстаться с вашей великолепной формой.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 Трудное время, тяжелое время. Что вам требует? Что вы причепились до меня? Ничего. Так хожу по улице, все думаю, думаю. Думаю, думаю. А вы идите с тобой до дома или не думайте. Что ж тут думать? Дома у меня нет. Немцы хату сожгли. Все сожгли. Пиши. Вот только бутылку йоду оставили, ну порошки там всякие, всяких другому Кто же мы так и думали? я. Фейшар? Вечер? вечер. Ах ты ж Господи, и такого образованного человека по свиту пустили. Вот у нас все целом тиху А если бы был Фейшар, так мы бы ему за лекарство и сало, и гусей и курил. А звидки же вы сами? Курил что? Гуровший село, мы вам и хату нашли. Слово мир. На память. Добре. Я приду до вас в Аллах, эти господа, товарищ Чубенко. Будем надеяться на Бая. Первый товарищ Тебе. Да надо будет постараться. Время. Нет еще. Рандеву повстанческого комитета с Чубенко при нашем участии настолько редкая штука, что надо захватить их силу. А двое еще не пришло. Ты говорила, что эти места безлюдны? Видите на той стене тень? один есть? Есть. Разве? о а встрече повстанческого комитета с нами знали только... Являю на весь мир. Краса и гордость Донбасса, командир шахтеров Чубенко, упал в могилу. И вы, вы все знаете, что, умирая, он кричал будет революция и мой железный шахтерский полк, и мы никогда не забудем эти слова. Смирно, товарищи шахтеры, смирно, пролетарии Донбасса, не будет плакать, не служит оружие краса и гордость революции Железный шахтерский полк товарища Чубенко. Вечная... Вечная память. Опустите винтовки! Салютов не будет. Салюты будут там, по врагам. Вы Чубенко? Развяжите мне руки. Хендер Отвечайте. Вы Чубенко? Да, я Чубенко. Вы военный? Я Сталевар Юзовского завода. Знаете, Юзов... Вы большевик? Большевик? Полевой суд повесит меня. Меня царь два раза вешать собирался. Бандиты. А вот бандитами мы называем тех, кто грабит нашу страну. А -а -а -а. Чё опция так рассердился. Индиштаб! верест быстро сорвался где-то с не наших гор вот за какая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 Сегодня в 7 часов утра мужики села Хорошко напали на наш отряд, сопровождавший хлебный воз. Отряд уничтожен, хлеб разграблен. Село сравнят с землей, каждого десятого расстрелять. Слушаюсь, Ваше происходило. Herr Oberst, unsere Patrouille hat eine Bande festgenommen. Здравия желаю, ваше благородие. И? Ах äh, ты? Äh. Як им ледоля, с корешок? Ах, Куда идете? К себе домой, в хороски зорода. А зачем ходите в районы железнодорога? дорога? А так короче путь. Захождение в зону железной расстрелять. За короткую путь. Вот тебе и раз. Да если бы мы знали, мы бы за сорок верст ее вышли. Дитслаев, Фертихмахен. Я хочу так, Фертихмахен, Ваше Высокоблагородие. Их дети дома ждут, дети. А, у них дети дома? А, дети, дреблейки... А, ну, тогда... Эршисен! Господи, вот, Гиван, а то есть все на купах, и все дребли, город. У Петра Пятера, а Гивана скоро восьмеру будет. А, хорошо, хорошо, поверим. Это... Твои хорошие, да? Это наши хорошие. Красивое село. Хорошее село. Файл! Видел? Вот. Э! Можешь и ты. Будешь рассказывать всем, что сделает германская армия, если народ будет пунктовать? Петер, и тебе, Иван, родную землю целу. Так и свет солнца, видите, был убивать ему немцев, убивать ему пани, чтобы привели их на нашу землю вашими присягами, революции присягами. Доброго здоровья, товарищ Щебенко! Ты знаешь меня? Человек-то известный. Пять тысяч с тебе дает. Ты что ж, распохотеть собрался? Я минер Скерчи, Своими руками по приказу товарища Ленина флот топил. Прости, друг. Садись. Подвожись. <смех> Ух, все. <смех> Ух, забыл. Ничего, ничего. А почему вы с оружием? Гепман Украину под германскую губернию отдал. Хотим обратно забрать. Просим тебя, товарищ Чубенко, быть нашим командиром. Просим. Хорошо. Согласен. Мирно. Вольно. Ну а много ли вас? Оружие есть? целый полк,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 Ни одна душа не должна знать, где спрятано оружие. Вот соберем силы, тогда оно скажет немцам речь от имени украинского народа. Пока оно молчать будет, помолчу и я. Ах ты, старая гвардия! О, какая там гвардия в семьдесят лет? Вот вы гвардия. А к тебе, сынок, Оксана с каменных брат приезжала. А вы, мама, ее отдали турецкую шоу? к лицу ей. Вот и женился бы. Женюсь, мама. Вот только сфоты от немцев к лесу попрятались. Иду.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 Что ты понял? Товарищ Шубенко, ну? возьмите меня с собой. Таких не принимаю. Иван, не принимает. Нет. Почему? Умыться надо, едем. <связь> Пиши! Правление юго-западных железных дорог. Не желаю вам больше служить. Ухожу в Шубенко, ламповщик, зяба, шемпель. Налетел это он, как орел. Один поезд с ним чурой под откос. Второй вверх старомашками... Третий прямо кашу с немцами сделал. Ты ведь вор! <реш> Отдай ему Бог здоровья! <реш> а потом телеграмму их ему царю дал. Ждите, Чубенко, в к себе, Ваше Величество. <реш> <реш> вот сатана! <реш> О, да супер.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 иди сюда. Сколько ты там видел? Ой, и не спрашивайте. Несметно. Во сколько все-таки? Море. Море. Ну вот, нас сто человек. Немцев больше, чем нас? Больше. А во сколько раз? Раз в тысячу больше. В тысячу? Без наказа не стрелять. Если отряд очень большой, пропустим. Айда! Ну,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 Говоришь, не стерпело сердце? Стерпело, товарищ Чубенко, ей-богу, стерпело. Только вот фельдшер, фельдшер на меня споткнулся, оно и выстрелило. А ну-ка, расскажи, как ты споткнулся.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 В отряде Чубенко есть матрос, Половец. Иван. Да. А вы его знаете? Знаю. Мне очень стыдно. Но это мой родной брат. ай яй яй яй Много лет мы с ним не виделись. Но ничего. Встретимся. Я могу получить знамя, господин полковник. Пролетари всех стран, една это все.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 А тебе приказываю молчать. Моя стуколка найдет песку с любой дуб. Что ж ты, Зяма, приумолк. Спой. Ой, уволеви, торви. А у чуберка степняк. Да и все мы гости недолгие на этом свете, и так, по лесу будем шатать. Вельшива! Вельшива! Вельшива! Малости, хорошо? Коня! Ты бы на подводу пока, товарищ тебя Коня! Коня! Вот, товарищи, какое дело. Контузия у меня была. Голова закружилась. Безусловный сыпной китай.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 Мы пойдем по пути товарища Чубенко на соединение с со отрядом Сербова. Уже так зашли на край света. Нам далеко уходить от своего села ни к чему. Правильно. поправильно, а сатаны? Свои хаты защищать, а мировой капитал пускай значит дождь революции. А они немцы, они перебьют вас. А ты что, смерти боишься?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 Пришла гора к Маганеву. Подпольный комитет прислал. Шахтеры. Близко, товарищ Щебенко. Приказ есть. Оба отряда слить и дуть по немцам. Принимай команду, Иван. и клади меня куда хочешь.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 Все в точке, допустим. Яким? Ты пойдешь? Собирай. Цыть, цыть, выкрить! Черт возьми, проклятый! Я буду выстреливать на нашу голову! Вот дурна дюка, ты знаешь, что я такой? Ну, а кто ты такой? Я красный партизан. Партизан? Партизан? Остально партизан! Как парачелку сбили! Я за ней, как за детьем ходила! Мало вам! У. Чего еще пришли? Вот причепилась слава! Ты меня лишь дура. Нет на свете таких партизан. Партизаны сами себя последнюю сурочку скинут. Скинут. Скинут. А ну скидай! На! На! Монастырь ты вряд дело! в город случайно зашел. Мне треба Оксану Журавленкову башти. Скажи, где ее Здравствуйте, Ван. Я есть та самом Оксана. Оксана? Не чепляйся. Не твоя. Я. Как тебе от Ивана Половца пришел. Вину у нас в отряде главный командир после Чубенко. Здоров! А я его родной брат, Аверка. Принимал он меня ласково. Угощал, гости всех себя звал. А что за народ такой? За да народ так себе. Ничего. Только будь то по сундукам шарит кой кто в шапках Гайдамадских ходит с кирицами. Шапки дело перелетное. У нас тоже в катках ходят. Лишь, кварчи. Сатана. Так вот, хлопцы, какое дело. Путь к шахтерам один. Через каменный брод. Калачами они нас там встретят? Спасибо. А нет, пробьемся. Да там же брат мой, товарищ себе А ты уверен, что он тебе брат? Товарищ Тебен, ты это брось. Тихо. Да брось, говорю. За братишку головой ручаются. Ну? Смотри. Что ж, Иван, ни брата твоего, ни партизан не видно. Девчанки с пулеметами выставь вперед. Да ты в своем уме, товарищ тебя. Видишь, девчата идут. А впереди мой братишка Аверка вот. с красным знаменем. Выставь вперед, не помешает. Вот он, Тихо. Ложите. Очень дела. Я ответил, что Иван. Трудно тебе, Иван. Трудно, Оксана. Столько лет брата не видел. И даже он не успел. Возили нюнцем рыбу. Аж гульк полем людина бреде. Или не то пьяна, не то людей страшится. Придивились мы аж цаоверку, мусси Юси. Мы его навоза, ай сюди. Мы его навоза, и сюди. Бандиты на меня напали. Еле отбился. Кушайся.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 А где оружие? Хорошо спрятано. Об этом знает только он, то Черное море. Да. <свят> так про оружие знают только вы и Черное море. А. Только я и Черное море. А. <свят> Ехать мне надо. <свист> Дела, мама. Старых товарищей Куда? надо. Ложь идет. Uh. Завтра вернусь.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 я захвачу. Нет, не ты. Командиру первого шахтерского полка, товарищу Сербову приказываю взять раз Возьму, товарищ Чубенко. Чтобы ударить по городу с правого берега, нужно найти переправу. Я найду, брат. Мы приднепровские у Плавня, как у себя дома. Хорошо. Командиру первого партизанского полка, товарищу Недоли, приказываю форсировать реку. Слушаю, товарищ Чубенко. А я-то товарищ Чубенко. А тебе, Иван, особое задание поднять рыбаков, вооружить спрятанным в гроте оружием и подняться с моря к бороду по речке. Понял? Если товарищ Чебенко. Все. Командование общими силами принимаю на себя. Mm. вот эти штучки. Оружие да, Бежите, мам по хатам Забейте Василия а Головка, все Ну и всех рыбаков Поскорей Скорей, мама Смеялся, старик, здесь камень, скала. Это мы. Мы их давали. До Суман.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 калибров. Броневые части не могут своевременно выйти на позицию. Mm. Полковник Клёнер убит. Как убит? Быть больше не был. Кем убит? Какая-то баба ударила его по голове толстой палкой, которая называется... Оглоблий. Оглоблий? защищаю. Что ж ты у немца за пазухой спрятался? Ты кому служишь, Клешник? Я ни на кого не продался. О! Не убивай, не убивай, родной брат. Вспомни отцовскую науку. Тому роду не будет перевода, в якому братимилу сгоду. наш наш роботящий, то не все в роду путящий. Есть горе-горевавшие сознательностью пролетарской А глаз стоит, и весь мир за нас, и Карл Маркс. А отца вечная светлая память ему, своими словами не оскверняет. Ты немцев привел к нему. <Слышко> Гад. Брат брата убил. Мы а не той, кто разом с мной за революцию пьется. А врагу, извиннику, пуля. Товарищ Чебенко, мир совершено в порядке. Все войска на травм берегу. Железнодорожный разъезд всех, товарищ Чебенко. Развернуть эскадроны к атаке на город. Чубенко. с вами хотят говорить немцы. Вас слушает Чубенко. Говорит генерал Эммельсдорф. А, здоровья булы, пан генерал. Як снимаете, як поживаете, як живете? Предлагаю вам немедленно сдаться. Ваш положение безнадежно. Город вам даст отпор, а мы, перебравшись через реку, зашнем вас в тиски.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 за нашу землю, товарищи, за нашу волю, за счастье наших детей! господин генерал будет неприятный. Спокойся, господа. Нельзя допустить, чтобы они захотели город и склад оружие. Нужно... Полковник Барон Фон Фельдин. Майор Понцов. Генерал Сербов. Донбасский кузнец. Полковник Еким Недоля. Приднепровский селенин. А меня вы хорошо знаете. Я вас слушаю. Во избежание Нуша кровопролития немецкая командование решила вступить с вами в переговоры. Товарищ Тимиранков! Но... <форка> адмирал Иван Толовец! Военный моряк с 90 -х. Больно. Вольно. Ну что ты с Китайскую церемонию. Я там десант высадил. Город кончается. А я в проволоков ушел. Мои ребята по городу гуляют. Мы предлагаем вам проходить военные действия и дать нам срок для эвакуации нашей живости и с города. И вам ровно столько, чтобы вы, не задерживаясь ни минуты, убирались отсюда. То есть... Э, генерал, проводите господа теперь.